2 октября вышел на кумбочку, на Космеи. Буквально сейчас видел двух пчелок. Сейчас посмотрим, где же они. Мои, а вот они. Вон на вон на него, они, на Космеи мои увидел в глаза. А что хоть берет-то? Вот еще один медонос. Кстати, я замечал об этом медоносе. На Урале. Ну, вторая прилетела. Ну, вот. Удивительно. А третье хочу удивительного 2 октября смотрите такая вот, кажется совсем неприметная ромашка она очень хорошо размножается Вон она, Лосы здесь. Опля и И шмель прилетела. Толстяк. А вон она. Все здесь на космеи. Вон они. Опять недолго сидит. Тыкается цветок. Да. а рядом ребята многоэтажечки. вот они вот, вон, стоянка машины стоят И пчелки обрабатывают космея. вот это кажется календула Просто не ошибаюсь Кстати, вполне возможно что есть вот там эспирейка есть наблюдать-то где теперь точно можно сказать что пчелы декоративных сейчас берут а вон она. ищет ищет Последние цветочки доцветают. И пойдем зимовать на 6 месяцев. Ну вот, наверное, такое небольшое видео с города.